смотреть, что это было за свечка. Хорошо, у нас были новые люди. Давайте послушаем тех, которые вообще не знали, куда едут. Они сегодня не все приехали. Давай, Наташ. Спасибо за доверие. Приехали люди, которые просто приехали и говорят, Наталья сказала, нам надо быть, мы приехали. Да, здравствуйте, меня зовут Наталья. Мне действительно Наталья с Геннадием сказали, что мне надо быть. Я не знала, куда меня позвали не знаю, Это было, конечно, шок первый день. шок в Я первый раз на таком мероприятии. на такого В голове было очень много. В головатомеемоши много мыслей. Мысли, мысли, мысли, не могла поставить точки над и. Не разбирать, какой Но встретилась с такими людьми. Которые э, откровенно говорили о своих достижениях, Ой, о своих проблемах, за твои, свои и что за они тоже за прошли много-много... В жизненных, таких вот неурядец, с которыми они проблем в проблемы и перебороли и пришли и действительно Господу и Богу и, и Господ, открылись, и, и Он им, помог, и им я и помог. я знала, что я, я знаю, почувствовала, что все Он этих, мне тоже поможет слышу, разобраться помогли, в этой жизни, потому что много было проблем в живот, с моей проблеме, и в семье, и в, в семье бизнесе, и, в бизнесе, и в бизнесе. Я занимаюсь экскурсиями, а я знаю, что и знам, Наталья вот уже говорила, что я Хочу людей возить по Иском самым красивым местам Болгарии, места Болгарии, по святым местам, по и, буквально день, и буквально на следующий день я сразу попадаю а на экскурсию я с такими людьми, хоро, и показала им шесть мест, и им столько, 6 благословений, места, них, столько благословений было, от них, столько было много, много. Спасибо за то, что Много действительно благодаря. за один день я Ставачи показала 6 день, мест. А показала и 6 я разобралась э, в семье и, все, правило, и поняла, что мне нужно дальше делать. Как вода правило, а, спасибо огромное организатору. Это было бомбические три, три дня. Мы не спали, но не этого того стоит. Кто не был, обязательно. Кто у ней там, Энергетика просто, просто зашкалит. Энергетика-то не Это было <laughs> для меня сначала показалось, что я в пионерском лагере, а когда мне было 20 лет. Я раньше работала директором лагер, пионерского лагеря очень долгое время. И у меня было такое ощущение, лагер, что я в пионерском лагере, пустые, лагере что что но потом поняла, что немножко тут не то. Но много. Много вещей, которые Много действительно не штаймаши, помогли мне разобраться сама управляя. с тобой. Благодарю еще раз организаторам, и Наталье Геннадию. Организаторам, вы просто на Наталья, молодцы, Геннадий, то, то, что делаете в этой жизни. и Действительно, кто возвращаете кто яркие глаза. Меня всю неделю тут спрашивают мои знакомые. Учи, Наталья, что с тобой случилось? Питат, познать, как случилось? Я на самом деле, тебе, у меня вот тут, вот правда, крылья какие-то. Я лечу. Спасибо огромное. Слава Богу! Знаете, главное не растерять это, потому что. Мы...